Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Скорпионов на август 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом мы поговорим про любовь. И я выберу несколько карт для тех, кто в паре, для тех, кто одинок. Ну и обязательно поговорим про любовь. Ну вот сейчас я выберу вам 10 карт. Под колодой. Под колодой у нас карта Двойка Пентаклей. Ну что ж, карта, когда мы взвешиваем все за и против. Еще эта карта может говорить о том, что с финансами у нас как бы ну, туговато, я бы так сказала. То есть мы боимся... Мы жонглируем деньгами, то есть хотим протянуть, например, до конца месяца. Хотим, чтобы нам хватило на все, чтобы мы не наделали долгов, не уронили вот какую-то из этих пентаклей. Но в данной карте, на данной карте она очень такой опытный жонглер, искусный, и никаких долгов не наделает. Так и вы, я надеюсь. Мы посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре вашего креста – рыцарь посохов. Карту перекрывает карта возрождения. В основе вашего креста – королева посохов. В недавнем прошлом – туз кубков. Во главе креста у нас тройка кубков. В ближайшем будущем – королева мечей. Для вас, мои дорогие, десятка посохов. В вашем окружении карта мага, надежды и страхи паш посохов, и чем все завершится, карта верховная жрица. Ну что ж, давайте начнем с малого креста, карта возрождения, рыцарь посохов, ну, в первую очередь для кого-то, может быть, примирение. Если ну, что для женщин, что для мужчин. Рыцарь посохов это молодой человек или молодая женщина, не достигшие возраста 40 лет. В данном случае это может быть элемент огня, лев, овен, стрелец, либо любой человек, обладающий вот такими яркими качествами, как энергичный экстравагантный даже, может быть, как-то выражает себя через внешность, может быть, как какая-то одежда, прическа, макияж, либо талант в чем-то, какая-то креативность, артистичность даже, может быть. «Карта возрождения» говорит о том, что вы дадите этому человеку второй шанс – Карта второго шанса, то есть, может быть, у вас были какие-то конфликты, и, может быть, вы поругались, а теперь вот у вас карта примирения второго шанса. Либо, кстати, это не обязательно отношения, может быть, может быть, это ваш партнер по бизнесу, по работе, и тоже, может быть, вы достигнете какого-то, знаете, договоритесь, Взаимопонимания достигните какого-то, чтобы и вот это вот второй шанс. Дадите своему бизнесу, своему проекту, своей работе еще один шанс какой-то. Карта возрождения. Хотелось бы остановиться на ней более подробно. Это такая карта, когда мы просыпаемся из серости. Было все как-то очень так одно и то же, одно и то же. И, наконец, потом мы все таки решаемся изменить что-то в своей жизни. Вот это вот второй шанс. Это могут быть отношения. Отношения, может быть, уже переросли в какую-то рутину. И вы решили, что либо надо что-то менять в этих отношениях, либо пора уходить и начинать новые отношения. То же самое самое, можно сказать, про работу. То есть работа не приносит уже никакого морального удовлетворения, может быть, даже и финансового удовлетворения. Не зря у вас двойка пентаклей выпала под колодой. И вы решили, что надо что-то менять срочно. И причем, знаете, это так как это старший аркан, она говорит о том, что у вас будет возможность поменять это. Судьба пошлет вам вот этот вот второй шанс. В основе вашего креста королева посохов еще одна деловая женщина. Вот, может быть, и ваш второй шанс, кто знает. Королева посохов – женщина-элемента огня, лев, овен или стрелец. Все то же самое, что я говорила ранее. Люди такие яркие, огненная стихия, яркие чем-то. Либо внешне, либо какими-то своими идеями постоянными, творчеством своим, может быть, каким-то. Люди предприимчивые, любят работать на себя, не очень любят работать. Даже если работают где-то в офисе, то все равно мечтают о том, чтобы у них было свое дело. Они, вот эта вот огненная стихия не дает им как бы не то, что не дает, не позволяет. Они не хотят подчиняться кому-то. Вот так, вот по этой карте. Ну, у каждого по-своему для мужчин, может быть, это ваша партнерша, может быть, это женщина, с которой у вас отношения. Тут тоже замечательно, потому что э, тут сексуальность, активность, э, энергия какая-то, красота вот по этой карте. Тут тоже все замечательно для отношений. В недавнем прошлом у нас кубков что-то очень положительное могло войти в вашу жизнь. Вам, вам могли сделать предложение руки и сердца. Э, может быть, кто-то открылся, рассказал вам о своих чувствах по отношению к вам, э, Начал говорить о своей любви к вам. Либо это было что-то позитивное в любой другой области вашей жизни. Это может быть предложение работы, предложение вступить в бизнес, получение какого-то, я не знаю, наследства. Но это не деньги, в общем, но что-то, что вас обрадует. Какая-то, может быть, позитивная новость, позитивные эмоции она держит вот в этой чаше. Все то, что могло принести вам очень и очень много вот какой-то позитивной энергии вот по этой карте. Во главе вашего расклада тройка кубков тоже неплохая карта. Это карта, когда мы празднуем что-то, мы добились что-то. Например, наконец-то давно искали работу, наконец-то устроились, вышли на работу. И первый день они собрали своих друзей, вот, близких каких-то, и решили с ними в пятницу после рабочего дня отметить это событие. Это подруги близкие, друзья близкие, люди, с которым мы доверяем, с которыми можно хорошо провести время. Это карта легкости. Это не, не сколько отношения, сколько вот, друзья, подруги, люди, с которыми можно просто вот отдохнуть душой и сердцем. В ближайшем будущем у нас королева мечей. Королева мечей – женщина элемента воздуха. Это весы, близнецы, водолеи. Люди, которые обычно не очень любят показывать свои эмоции. Эмоции у них очень глубоко запрямлены. Часто, когда я вижу эту карту, я называю ее «снежная королева». То есть вот, не прочтешь ничего на лице эмоционально. Люди, больше полагающиеся на свой какой-то острый ум, либо могут быть саркастичны, кстати, острость ума может быть, либо это может быть человек какой-то определенной профессии. То есть женщина, занимающаяся, может быть, адвокат либо женщина-психолог, то есть люди, помогающие нам э, устроить наши дела. Психолог помогает нам разобраться в своей голове, э, адвокат в своих, на, помогает нам разобраться в наших делах, специалист какой-то, который тоже нам может чем-то помочь. Это может быть женщина-хирург или э, косметолог, но, знаете, вот эти вот уколы какие-то, может быть, что-то связано с косметологическими процедурами. Кто еще может быть эта женщина? Любая женщина, любая женщина занимающаяся интеллектуальным трудом. Профессор, педагог какой-то, что-то вот в интернете связ, связан, может быть, IT, что-то в этой области. Для вас, для вас, мои дорогие Скорпионы, что-то тяжелое лежит у вас либо на душе, либо вы взвалили на себя очень много ответственности, обязательств каких-то, работы, может быть, а может быть, и все вместе, и работа, и дом, все навалилось вот это вот по этой карте. И я просто вот сгибаюсь от тяжести всего этого. И по этой карте, карта номер 10, а в нумерологии 10, это конец цикла. Она и говорит вам, что пришло время скидывать эту ношу с себя. Либо это, если это душевная ноша, тяжесть, значит, надо разбираться как-то с этим. Вот вам и королева мечей, пожалуйста. Либо адвокат, либо психолог. Если это именно вот ответственность какая-то, работа, может быть, слишком много на вас взложили, значит, надо разбираться с этим. Надо общаться с начальством, надо общаться с коллегами, делегировать. Если это еще и дом, значит, домочаться в своих привлекать, чтобы вас как-то освободили, иначе вы надорветесь, мои дорогие. А в вашем окружении замечательная карта, карта мага. Ну, я не думаю, что, как бы, может быть, вот поэтому у вас такое отношение. «Я вообще все могу». Карта мага, я сам волшебник в этой жизни, я все могу. Но я бы была поосторожнее с десяткой посохов, потому что на самом деле можно надорваться. Да, вы можете все, но когда мы берем на себя слишком много, мы, может быть, просто и можем и не уследить где-то, не углядеть. Поэтому я могу все, то есть я сам маг в своей жизни, я совершаю вот это вот волшебство в своей жизни, в своем окружении. Что что вас окружает? Семья ли, дети, ли, близкие или какие-то работали? Что для вас важно? Вот это вот по карте мага номер один. Кому-то может быть новая работа, в которой вы все можете. Кому-то, может быть, это отношения, в которых вы тоже совершаете какое-то волшебство. Что-то, что-то, может быть, новое вокруг вас, как бы, в вашем окружении совершается, Строите ли вы, может быть, новую семью, может быть, новые отношения, как я уже сказала. Ну, что-то вот такое. Но карта замечательная. Карта номер один в колоде в стар... среди старших арканов. Такая на, на карте знак бесконечности, говорящая о том, что нет предела моим возможностям, нет предела... Все у меня есть. Руки, ноги, голова, талант, я не знаю, ум, сердце. Все-все мне дала как бы природа или вот вселенная. Надежды и страхи. Паш Посохов. Наверное, надежды. Кто-то, может быть, хочет заиметь ребенка, потому что Паш – это ребенок. Кто-то надеется, чтобы был ребенок. Ну, вряд ли это страхи. Ребенок, либо это, может быть, вы хотите заняться чем-то новым. Может быть, кто-то хочет, мечтает о новой работе, кто-то о новом, о своем небольшом маленьком бизнесе каком-то. Либо, может быть, вы хотите перевести свое хобби, какое-то, может быть, у вас свое хобби есть, которое вы хотите сделать э, вот таким самоокупаемым, чтобы оно еще и доход вам какой-то приносило вот по этой карте. Что-то новое, новые шаги. Может быть, свидание, кстати, по этой карте свидание такое, знаете, сексуальное, может быть, вы давно уже не встречались ни с кем, и вы хотели бы, чтобы эта сторона вашей жизни как-то начала развиваться тоже вот по этой карте. Ну и ваша последняя карта, карта Верховной Жрицы. Верховная Жрица, старший аркан, она сидит между двумя столбами и ничего не делает. То есть карта бездействия. Но она полностью погружена внутрь себя. Эта карта очень духовная очень такая спиритуальная, то есть она разбирается в себе. И карта говорит, кстати, вам о том, что ты доверяй себе, доверяй своей интуиции, ты проверь внутри себя, как у тебя там все, на сердце лежит ли. Любую ситуацию надо пропускать через себя. И как она с нами резонирует, какой у нас. Если это, э, у нас нет никакого резонанса с этой ситуацией, то есть мы ее отвергаем как будто бы, то не надо туда впутываться. А если все в порядке, все лежит, как говорится, на душе, на сердце, то можно. А еще карта всех вот этих вот оккультных наук, как их называют, таро, эзотерика, кто-то астрология. Кто-то из вас, может быть, просто сходит, это может быть символ астролога, таролога, эзотерика. Либо вы займетесь, кто-то из вас займется, вот и начнет изучать, практиковать, может быть, что-то в этой области. Ну что ж, давайте посмотрим про любовь. Первые три карты для тех, кто паре, десятка кубков, дом, полная чаша, двойка посохов, пятерка кубков. Не жалейте ни о чем. Я не знаю, кто-то из вас, может быть, что-то оплакивает, какие-то потери, какие-то, может быть, финансовые были вложения. Я понимаю, что мы говорим про любовь, но у кого-то были какие-то в прошлом потери. Не стоит ни о чем жалеть. Да, двери открыты перед вами, ворота открыты. То есть судьба, ворота судьбы, я бы даже назвала. Все перед вами открыто. И посмотрите, какая вам дом, полная чаша, десятка кубков. Как я сказала, это карты для тех, кто в паре. То есть между вами нет никакой недоговоренности. Это такое взаимопонимание полное по этой карте. Д 10 чаш, каждая из этих чаш полна какого-то позитива. Очень семейная карта. Тут, и может быть, и дети могут быть, и вы. То есть э, в семье или в отношениях э, полное взаимопонимание. И, как я сказала, дом полная чаша. Для тех, кто одинок и в поиске. Четверка мечей. Паш мечей и паш посохов. Ну что ж, в любом случае, карты говорят, что надо переждать. Карта займись собой. Не стоит торопиться, если даже и будет что-то развиваться, но через 4 дня, 4 недели, может быть, даже 4 месяца. У кого-то были какие-то, какая-то, может быть, переписка или какие-то контакты с кем-то, причем довольно таки резкие. Но будет что-то новое, кто-то будет звать вас на свидание, будут какие-то новые всплески, то есть будут у вас. Но не торопитесь, вот... Тратьте это время, пока вы вот как бы в поиске или вы одиноки, с тем чтобы как бы заняться собой. Что как для вас, кто-то какие-то на массажи сходит, кто-то на природу съездит, кто-то просто отдохнет, как что, что вам дает вот эту вот энергию, тратьте это время на себя. Так. Потому что будет, будут у вас я пока не вижу развития дальнейшего события, но первые шаги. Вот в таких как бы, потому что посох это символ страсти, будет, будет что-то, может быть, какое-то свидание у вас будет. Но до этого свидания у вас будет какая-то такая неприятная, может быть, даже колкая какая-то переписка с кем-то. Ну, давайте посмотрим про финансы для скорпионов. Рыцарь мечей, король посохов и карта суда и справедливости. Ну что ж, карта вперед из песней. Вот это вот карта амбиций, которая подстегивает вас реализовывать ваши амбиции какие-то. Король посохов, может быть, ваш бизнес-партнер, может быть, ваш начальник или кто-то, человек э, талантливый в какой-то области. И карта суда и справедливости, э, замечательная карта, старший аркан представляет знак зодиака весов, кто-то может на самом деле разрешить какие-то юридические вопросы, а так как карта выпала вам, то вы получите как бы, позитивное решение суда. Карта иногда еще, знаете, такой кармической справедливости, кто, может быть, был несправедлив по отношению вам, к вам, эта несправедливость будет как-то исправлена, может быть, самой судьбой, может быть, сама судьба, карма накажет человека, или наоборот, человек исправится что-то в этой ситуации. Ну вот так вот, мои дорогие.